То есть я проходил какие-либо тренинги, платные курсы, вкладывал рекламу, набивал шишки, то есть какие-то убытки нес. Но это все выглядело довольно интересную картину. И сейчас я очень рад, что остался в MLM. Уже с февраля, как не, не работаю на кого-то. И мой основной источник дохода это МЛМ бизнес. И третье, переходите из подследователь в лидера. То есть без, без этого успех как бы невозможен. Вам нужно уже... Расширять рамки своего комфорта и делать те дела, которые вы раньше не делали. И знайте, что вы живете в изобилии, чем вам больше не нужно чистые <и> потребности, не трясите за результат, он будет приходить по мере роста вашей ценности. Не ищите волшебных инструкций и методов работы. Их просто не существует. Раньше я тоже искал какие-то волшебные инструкции, волшебные кнопки, какие-то системы, но в итоге все понятно, что каждая ваша работа она складывается в какой-то личный с личными характеристиками, что-то для вас работает, что-то не работает, и вы уже выбираете свой ход действий дальнейший. И по мере роста вашей, вашего опыта он трансформируется в какие-то более сложные формы. И используйте доступные системы и создавать свои. Это очень важно. То есть нельзя быть всю жизнь последовательно, нужно создавать что-то свое, чтобы уже люди за вами следовали. У меня не получается, часто слышу, и три... Таких моментов успеха Успех дело дела, это вам скажет любой неудачный. Успех это последовательность действий, это точно надо знать. Успех это прием и передачи информации. То есть любой результат это какая-то информация, которую вы получили, применили, и получили результат другого, не может быть просто И Том Шрайтер, один из величайших сетевиков Америки, не мог поглотить ни одного дистрибьютора в течение одного года десяти месяцев. То есть, в то время, когда не было никакого интернета, никаких соцсетей. И была такая же холодная, ну, холодное отношение к сетевому маркетингу, как у нас в России там, примерно 90-х. И вот тогда тоже был четвертый, но он как-то не сдался и теперь считается одним из лучших. И еще нет слова неудачи. То есть представьте, так, как образно выйдете по дороге к какому-то какому цели и случайно свернули в канал. То есть э, неудача это та самая канава, вы же не можете просто стать на месте и сказать, я больше не пойду к своей цели, у меня тут канава, и я как бы останусь здесь. Вы просто смещаетесь дальше на путь и идете к цели. То есть неудача, они как такие корректировки для ориентира, чтобы не терять ориентиры и идти к своей цели. Тоже очень интересный момент. И естественно рост. Это само собой, сначала вы становитесь дистрибьютором, потом вы получаете новое мышление которая впоследствии изменит полностью вашу жизнь. Вы уже не будете думать так, как думали раньше. Потом будете получать новую информацию, будете делать новые действия и получать новые возможности. И так это все закольцовывается, и идет рост, естественный, И потом уже становитесь лидером. И сетево-маркетинг для лидера – это получение и передача информации. Построение личной системы. Личный, ну, я уже говорил, что он должны выбрать те методы работы, которые больше вам подходят и в этом направлении развиваться. То есть вы можете в какой-то сфере, ну, как в, одной, в отдельной части MLM бизнеса начать свою деятельность и потом уже продолжить более расти, как расти в более другие сферы, создавать какие-то курсы, там, не знаю, по общей тематике бизнеса, личностный рост. Там. То есть ну, это все приходит уже по мере вашего роста и что вам интересно будет, то и будете развивать. И постоянно развитие вклад себя тоже очень важно. Далее, введение бизнеса без эмоций. Чем больше нет будет, тем больше да. То есть надо понимать, что есть естественная конверсия предложений. То есть определенное количество сделали предложений. Какое-то часть на них ответила да, какое-то нет. И не принимайте каждое нет как какой-то проигрыш. Просто это обычные деньги, обычные как ситуации, действия. Поэтому нет ничего страшного. Чем больше нет, тем больше да, надо запомнить. И расширение зоны комфорта. Делать то, чего раньше не делали. Сбегая страшных дел, вы закрываете дорогу к успеху. Раньше до этого я не знал вообще, что делать, как привлекать, что делать с сайтами. И пока ну, я начал делать, как перешагивать через себя, делать новые действия, тогда я начался рост, успех и все остальное. И как бы уже доход, он получается как таким побочным эффектом, продуктом. То есть сейчас у меня уже есть какие-то более такие масштабные цели, и, соответственно, с появлением этих целей будет уже больше доход и все остальное. И сменить реакцию на происходящее – это очень важно, потому что большинство людей они живут именно от того, какую реакцию они посылают в мир на какую-то ситуацию. То есть ситуация у вас есть, например, у вас нет денег, вы реагируете на это также, же, но у меня нет денег. И результат получается тот же самый. То есть нам нужно изменить реакцию на ситуацию, когда Результат будет уже более качественный и новый. И пришли в компанию, что делать, подготовка к работе. Я до этого, как только начинал, тоже не знал, с чего начинать, куда двигаться. И со временем, вот с февраля, уже у меня сложилась полностью картина, как новичку можно стартовать с самого нуля, уже более комфортно, более ориентировочно. И... Задайте себе вопрос сначала. Первое, самое главное. Знаю ли я компанию? Ну, все, о ней историю, когда она была создана, кто ее президент, и так далее. Второе, знаю ли я все о продукции? То есть, можете ли вы сказать состав, там, из чего он стоит, какие эффекты, ну, и так далее. Потом, знаю ли я маркетинг план, все схемы выпускают. Потом, смогу ли я ответить на любой вопрос от партнеров, тоже очень важно. Потому что много пишут партнеров сторонних, которые говорят, помогите мне, спонсор ничего не знает, что мне делать и так далее. И... И почему люди пойдут именно в мою структуру, это очень тоже важно, то есть, чем вы лучше и ценнее для потенциального партнера, чем другой человек, например, почему люди останутся с вами, что вы сможете дать им полезно или какие-то новые знания. Так, ну вот, с этим, я думаю, вы поняли, что это очень важно, потому что люди стартуют и хотят уже приглашать людей, но при этом, не знаю, никакой базы компании даже, или ну, вообще, в общем, что они куда пришли, они сразу хотят приглашать и иметь партнеров. Но при этом они не смогут качественно передавать им какие-то знания. Изучить компанию сначала. Это самый первый шаг. Я думаю, вы об этом уже поняли. Ну, поставьте просто себе единичку, новички, кто не знает. И создать имидж. тоже подго подготовительное такое действие. То есть подготовьте ваш качественный фото. У вас не должно быть на аватарках, там какие-то фотографии напротив ковров, там где-нибудь на кухне, ну, такие, знаете, бытовых фотографии. У вас должен быть качественный фонд, который какие-то найти, ну, просто приятно на вид. И подготовить информацию о себе и контакты. Тоже очень важно. Информацию именно о себе, какую-нибудь свою историю, ну, ваши так, увлечения и контакты. Чем больше контактов, тем легче с вами связаться, само, соответственно. Ну, и чтобы у вас был просто имидж. Человек, к которому можно пойти и что-то у него ценное получить. Подготовьте информацию о компании. И я сейчас очень много в интернете, на всех сайтах. Можете ввести в Яндексе, в Скинни-Бодике. У вас будет много ну, сайтов от других дистрибьюторов, где уже есть вся информация о компании, о продукции, описание маркетинг-плана, ответ на участки, вопросы, дополнительная информация с изображением. Ну, то есть, э, и дополнительная информация видео. Это очень важно, потому что чтобы человек мог получить полную картину о компании, продукции и так далее. Так, соберите информацию в одном месте. То есть вы должны выбрать, как вы будете автоматизировать свою деятельность. У вас должна информация собранная, собрана, предвзятость о компании, продукции, маркетинг плане и так далее. Уже должна быть в одном месте, чтобы вы людей могли направлять в это одно место, чтобы вам не нужно было разрываться между инструкциями, отрывками текстов и как-то выдавать их с самим партнером, то есть вы уже улучшите качество вашей работы и удобство, то есть по скорости. Потому что я знаю, что много людей работают через скайп, бы, и это на самом деле замедляет очень, и, мне кажется, это не очень удобно, потому что это может качественнее, да, ну, личное общение, это все хорошо, но когда-то человек не может в какое-то время ответить там или связаться с вами, когда-то вы не можете, и кто-то может стесняться с вами лично связаться. И вы можете просто доставить все в одном месте, чтобы все это было более автоматизировано. То есть вы можете выбрать или поместить всю информацию в группу в социальной сети или на сайт. Можно создать на бесплатном хостинге, например, yukus.ru. Если вы ну, не собираетесь продвигать его как каким-то образом, чтобы иметь какие-то позиции там, в топе, а просто иметь такую базу, единый портал, где будут люди, ваши потенциальные партнеры, смотреть всю информацию компании. Или можете использовать инструкции в docs.google.com. Я уже раньше об этом говорил. То есть вы там создаете текстовые файлы последовательные и где уже будет информировать. Но я приведу свои примеры дальше, своих инструкций. Вы уже сможете посмотреть подробнее. И пример моей группы ВКонтакте. То есть вот это как пример. Есть в обсуждениях каждая тема. Там маркетинг-план, ответ на вопросы, к примеру, и так далее. То есть человек может все узнать. Тогда он может посмотреть видеопрезентации различные, блоки с видео, какие-то фотографии, задать вопросы в обсуждениях, чтобы там идет, ведется живое общение, то есть люди всегда могут узнать что-то подробное. И на этой странице, конечно, есть блок ниже с контактами, чтобы с вами связались лично. Также вы можете направлять сюда своих партнеров или как-то ну, координировать их, вести как бы за, за ручку к результатам чтобы они прошли регистрацию, что-то сделали. В данный момент у меня сайт эту роль играет. То есть они, люди заходят на сайт, смотрят всю информацию в компании, если их все устраивает, то они проходят регистрацию и так далее. Создайте инструкцию для партнеров. У вас должна быть инструкция для самых новеньких, кто вообще не знает, что такое скинибудке и что это за бизнес. Далее должна быть инструкция для пререгистрирования. Те уже, кто сделали пререгистрацию, оставили свои контактные данные. И инструкцию для активных партнеров, чтобы вы дали какие-то инструкции для старта их обучения и дальнейшего развития. И пример инструкции для нольников. Вот, значит, у меня первое. Просто все легко просто. Ознакомьтесь с информацией на моем сайте. И пройдите при регистрации. Далее примите решение пройти полную регистрацию какой-то инструкции. Я дам дальнейший план действий. Вроде все понятно и ясно. То есть заходит человек на сайт на мой или на какую-то страницу, может у вас группа или что-то еще, и смотрит информацию, то есть если его все устраивает, он проходит регистрацию и далее уже вы даете ему другую инструкцию. К примеру, вот, это инструкция для предрегистрируемых «Здравствуйте, рад, что вас заинтересовала компания в много полезной информации вы на моем сайте, обратите внимание на раздел обучения, там есть расписание вебинаров, полезные статьи и видеоуроки, ну и так далее». Там. То есть, я веду человека по, по пунктам, по шагам, чтобы он не терялся и знал, куда ему идти что делать. И потому что бывает, что я еще не успел видеть перед регистрацией партнера, а он уже мне задает вопрос там, что делать дальше и как бы что делать. Вот это очень важно. То есть, как только человек вот пришел, стал на подрегистрацию, вы с ним связываетесь, даете дальнейший план действий, чем лучше он будет для человека, для понимания и для осознания человека более комфортно, тема будет лучше. То есть вы должны работать над всеми текстами, над текстами предложений и над текстами инструкций ваших. Это тоже вот все, это очень сильно влияет на конверсию. Потому что если человек зашел, и ему вы написали здравствуйте, заходите в крутой бизнес, ну, тут регистрируйтесь и так далее, то как бы ну, соответственно, у него будет уже другая реакция. Надо более гибко улучшать свои предложения и инструкции. И примерно инструкции для активных партнеров. То есть, ознакомьтесь с компанией, маркетинг-планом, закажите карту по видеоинструкции, изучите раздел обучения, возьмите бесплатно особе, добавьте меня в скайпе. То есть, в, группу компань... в группу команды добавлю, потом пройтись 7 руководителя там полезно для старта в малом бизнесе, посетите мой блог, и, ну, в общем, это вот, как пример, увидите. И очень важно, чтобы люди меняли свои данные на латинские буквы. Компания в компании США, и это там бывает некоторые накладки по э, пониманию наших фамилий, имен и при отправлении посылка. Поэтому надо сразу менять на латинские буквы всю информацию. И создать текст для привлечения. Это будет ниша, я об этом расскажу. Тоже очень полезно для автоматизации, и ускорения вашей работы. Качество ваших предложений нужно их постоянно улучшать и делать более комфортно для восприятия партнеров и ну, работать на, на оптимизации. А тем более, чем более они будут удобными для восприятия, тем будет лучше. Соответственно, будет расти конверсия, потому что даже если вы разошлете миллион каких-то сообщений, то есть, Эй, заходи, классный бизнес, то, естественно, там будут единицы. Но если вы сделаете более компетентным, более корректным, то, соответственно, конверсия будет подрастать. Ну и что такое конверсия, нужно понимать, например вы 200 сообщений отослали или как-то пригласили, сделали предложение или 200 раз посмотрели ваше видео, потом 100 человек заинтересовалось этим, 15 как-то убедились, что это именно интересно, они, например, дали предрегистрацию и один, например, из 15 совершил покупку, то есть или оплатил, стал партнером. То есть надо, надо смотреть на конверсию, как она, естественно, идет, то есть от большего к меньшему. И выбор целевой, целевой аудитории – это очень важно, потому что вы должны знать, кому вы будете предлагать что-то. И от этого зависит тоже очень сильная конверсия. Потому как если вы предложите человеку, которому это будет вообще неинтересно, то он э, ответит с отказом просто теряете время, ну и вы должны просто это понимать. Также советую вам не зацикливаться на тех людей, которые просто ну, не хотят, не уверены или говорят «нет», потому что это тоже занимает очень много времени вы сможете сделать больше предложений тем людям, тем золотым партнерам, которые будут строить ваш бизнес ну, и будут реально заинтересованы в этом. Вы потратите больше времени на тех, кто сомневается или говорит «нет». Это надо тоже очень хорошо понимать. И надо понять желание целевой аудитории. То есть, э, что, например, хотят люди получить это... То, что вы им предлагаете, например, найти материальную опору, иметь свободу действий, путешествий, развлечения, какие найти цели жизни и иметь уверенность в этой мне. Ну вот, вы можете эти желания использовать при составлении предложения ваших рекламных объявлений. Сначала выбирайте целевую аудиторию и затем уже строите для них подходящие такие ключевые зацепки. Проблемы целевой аудитории тоже хорошо работают. Вы должны понять, что в чем нуждаются люди. Например, нет денег или мало денег, мало свободного времени, живете чужой жизнью, хотите работать всю жизнь и, ну и так далее. То есть вы понимаете, можно крутить словами как угодно, и постоянно нужно экспериментировать искать новые такие крючки для людей, чтобы именно бить как бы в цель, то есть целевую ну, целевую аудиторию. И истории и контраст хорошо работают. Например, покажите, где вы были и где казались сейчас. Как я вам говорил. Я работал на обычной работе, меня там повысили, я потом и сам уволился. И сейчас зарабатываю в пять раз больше, чем мог бы зарабатывать там. И вот как бы все отлично, все хорошо. Эта история, я знаю, что она работает. И как бы к тому же это является правдой. Покажите людям их проблему, и покажите, где они могут быть, когда ее решат например у людей есть какие-то ну, общие обычные проблемы, там кредит, там человек взял и там, не может его выплатить, вы ему говорите как-то, ну, оставляете свое предложение, его проблему и потом решение. Продавец слова, речь, заголовки. Человек имеет моментально неосознанную реакцию на слова, там, на звук, интонацию. Существуют общепредсказуемые триггеры сознания людей. В маркетинге там есть специальное отвлечение. Отв отв отв различные там НГП, э, всякие психотехники, которые строят наше восприятие, очень хорошо используются в рекламе. Так, э, люди любят покупать, а не когда им продают. То есть, какие слова нужно исключать и заменять их другими из ваших предложений, например, продажа. Продажа – это расставание с деньгами, а предложение, консультация – это уже какое-то приобретение в глазах человека, человеческий человеческом устроении. Затем не продавать, а рекомендовать, предлагать. Не купить, покупать, а приобрести, приобретать. То есть человек приобретает, а не расстается с чем-то и что-то отдает. И далее покупка. Не покупка, а приобретение, обладание. Покупка тоже, она характеризует какую-то потерю, утрату у человека психологически. И цена, стоимость, затраты, расходы. Лучше заменить вложение, инвестиции. То есть еще раз затраты. Э, какие-то решение чего-то психологически очень сильного человека, ну, как угнетает. Платеж, взнос, инвестиции. Э, это стоит, это будет, это получается, это вставляет. То есть убираете то, что красным, и вставляете то, что черным. И цену меняйте меняете на сумму. Потому что сумма это какое-то как совокупность чего-то, а цена это, как сказать, ценник, за который вы что-то отдаете. Э, презентация будет в конце, я ее, как копия будет э, по ссылке на моем сайте, я вам сейчас скину сможете еще раз посмотреть. И уберите нет и не психологически, это ставит блок, какой-то барьер между общением, ну, общением между партнерами и вами. То есть нет и не подсознательно блокируют и связь клиента, партнеров. Избегайте слов «недорогой», «неплохой». Э, также избегайте «не очень дорого» и заменяйте на доступность. То есть человеку лучше слушать доступнее, чем не очень дорого, это уже как-то психологически не так звучит. Еще надо убрать слово если. Если это означает уверенность в выборе и, возможно, нет. Замените на когда. Например, когда примете решение о сотрудничестве, когда там свяжитесь со мной, как пример. Вам никто не должен. Вместо должен обязан использовать исследовать. Например, вам следует пройти полную регистрацию и приобрести там кто-то, что-то, кто-то. -то. Тоже наказан то, то убираем. Слова, помогающие продавать. Ну, просто список слов, которые очень комфортны для человеческого сознания и подсознания, чтобы они схватывали, как-то реагировали несознательно на эти слова. Тоже очень хорошо помогает. Пользуются во всех заголовках, рекламах различных. Их намного, конечно, больше, но вот некоторые из них, как пример, просто привожу. И типы восприятия бывают у людей тоже разные. То есть э, есть люди, которые реагируют по-разному на какие-то вещи. Например, визуал, он э, любит образы видеть, какие-то картинки, чтобы сыграть видео. И можно понять по его речи, что он визуал, когда он использует слово «ясно», «смотрите», «очевидно», или «я вижу это так». В киностатике человек, который нуждается в удобстве, для мягкости, психологический комфорта. То есть он любит трогать, что-то ощущать, поэтому ну, это хорошо работает при личных встречах, когда вы даете ему какой-то товар или что-то еще, и он уже это как пробует на себе или там примеряет. Ну вот так вот. И слушатель. Он слушает, имеет четкую ритмичную речь. Больше у него раскрытое восприятие на звуки какие-то, слова, на интонацию. Тоже можно. Тут такие более уж тонкие. Момент, но очень тоже помогает при дальнейших взаимодействиях с партнером-клиентами. И используйте списки. Они очень хорошо работают, потому что они очень удобны для восприятия. Люди, когда видят список, они пункт за пунктом просматривают, смотрят, то есть читают быстро и все у них усваивается быстрее, чем если вы даете им сплошной текст. То есть разделяйте какие-то преимущества компании продукт продукты на списки. Еще, их еще называют буллетами. Особенно хорошо работает на странице, когда вы используете списки, и рядом с каждым пунктом какая-то картинка или какое-то изображение, значок, который более как, улучшает связь с созданием клиентов и партнеров. И побуждение к действию. Это надо в конце использовать, после того, как вы уже предложили что-то, в конце вы говорите, там, сделайте это сейчас, там, пишите, включи, есть, убери, такие побудительные слова. И хочу сказать еще одна есть. Я не включил слайд, но есть одна схема, она основная в маркетинге работает. Можете записать себе. Сначала она состоит из четырех ключевых моментов. Сначала вы ну, забладеваете вниманием, сначала внимание идет, дальше интерес. Далее желание и после чего действие. То есть сначала вы привлекаете внимание к этой потом вы разыграете интерес партнера или клиента какой-нибудь фразой или предложением. Затем вы уже даете предложение, которое побудит его к желанию, какую-то его, э, такую, ну, какую-то сокровенную мечту его, то есть что это реально, что это возможно, и далее уже вы побуждаете его к действию, какое-то побудительное действие, чтобы он что-то уже сделал. Но еще есть более сложная схема. Она используется в интернет-маркетинге, особенно в email-маркетинге. -маркет Она стоит 12 пунктов, там все более сложно. Я думаю, когда-нибудь потом расскажу о ней. Так, упрощайте текст. Это тоже очень хорошо работает на восприятие, на упрощении взаимодействия с клиентом. То есть разбивайте на абзацы, пишите простым языком, без всяких сложных терминов и прочего. Дайте последующие действия, чтобы человек понял, что ему сначала нужно сделать, чтобы получить это, и что нужно сделать потом, чтобы получить то. Используйте цифры и конкретику. Они хорошо работают. Например, вы получите там 10 того-то того-то. То есть человек уже знал, что он получит столько то и как бы, он более конкретно все понимает. Также хорошо работают э, открытые цифры, открытые цены, то есть когда от человека ничего не скрывается и уже повышается доверие к вашим предложениям, и он уже более как-то тепло реагирует на ваше предложение. Предлагайте мечту. Люди хорошо реагируют на какие-то исполнения их, не знаю, желаний. То есть рассказывайте не о компании, о том, что она может дать. Люди приходят в МЛМ не потому, что хотят работать в Млм, они хотят, чтобы что-то этого иметь или получить какую-то цель, свое желание, то есть как то съездить, что-то купить, ну и так далее. Предлагайте мечту, желание, результат. Вот, это вы поняли. Используйте отзывы, они хорошо работают. То есть любые подходящие отзывы доказательства. Это видео, фото, комментарии. То есть человек, когда видит отзыв живой человека живого, или видеть какое-то там доказательство, то есть снять и денег, или что-то, он уже открывается к этому более, то есть понимает, что это все реально, все это работает. И работать над заголовками, то есть примеры. Заголовок – это как реклама-реклама. То есть, если человек клюнет на заголовок, то он уже прочитает объявление полностью, к пример, или полностью текст письма вашего. Примеры. Секрет того, как заставить людей любить вас или как увеличить вардоход доход раз используя интернет. И здесь методик повышения вашей экспертности Примеры такие. Также уже еще есть э, э, такие, как, э, как эта компания сделала меня счастливым, там, или э, как я заработал там, тысячу долларов за одну неделю, ну вот такие вот, есть, я думаю, вы поняли, то есть надо зацепить внимание человека, чтобы он уже отреагировал лучше на это. И спросить у знакомых, чтобы они отреагировали как-то на ваши предложения, что бросается в глаза, что отталкивает любые советы. То есть, когда человек смотрит свежим взглядом, он э, понимает какие-то косяки в вашем предложении или в ваших текстах, чтобы э, ну, как улучшать, шлифовать ваши тексты, чтобы они были более качественными. И, ну, даже не знаю, как сказать, можно... Это уже более сложно, но есть специальные такие сервисы и люди, как сайты, где они смотрят, ну, делают аудит ваших предложений для ваших сайтов, или как, как хорошо работает на продажу, то есть продающий текст составляют или изменяет ваш текст под продающий, ну, они как профессионалы, и уже они смотрят сразу и уже выявляют какие-то ошибки или дают свои готовые тексты за определенную сумму. И современный способ привлечения, основные сейчас перечислю, и чтобы как бы, новички поняли, где можно привлекать партнеров, через личные приглашения. Первые социальные сети, видео марк... второй видеомаркетинг, формулы, доски вявления, это же сайт плюс контекстная реклама, баннерная реклама. Как бы, социальные сети это самый такой, наверное, основной источник, потому что там есть возможность выборки целевой аудитории, ну, любой вообще от города там, пол, возраст интерес какие-то, ну и так далее. И видео маркетинг, Вы можете скачивать какие-то сторонние видео, загружать на свои каналы и как бы уже транслировать для людей со своего, как бы, своего имени. Далее хорошо работает форум. То есть вы можете в подходящих именно подходящих темах или разделах создавать какие-то э, свои рекламные рекламные басты, чтобы люди уже как по мере просмотры, как реагируют, ну, регистрацию и так далее. И... Также бывают форумы по интересам, которые хорошо отсеивают целевую аудиторию. Также доски объявлений. Доски объявлений очень море, куча, то есть вы можете хоть целыми днями сидеть, и отправлять на доски точки входа, отрачивать, чтобы люди уже, чем больше будет. Конечно, это вас сообщение, тем больше трафика вы получите на свои объявления. Ну, вы помните воронку продаж. То есть, как она работает, чем больше увидит людей, и тем, чем качественнее будет ваше предложение, тем больше будет людей, которые уже заинтересуются в этом. Также можно использовать мессенджеры и сайты рекламной рекламы на Ну, сейчас каждый способ я более подробно скажу. Так. И первое впечатление надо именно знать, что... Первые три секунды они, в принципе, строят всю дальнейшую взаимодействие с вами. Так же, как, так же, как и сайты работают. То есть, также человек заходит на сайт, смотрит там, нравится ему, нет, и принимает решение остаться на сайте или уйти. Так же, так же и с нами. Останутся с вами на дальнейшем сотрудничестве или нет. То есть, какими вы должны выглядеть в глазах специальных партнеров. если думаю, понятно. И не вываливайте информацию сразу, потому как считается спамом, вам нужно сначала через общение найти заинтересованных людей, которые уже выслушают вас полностью или дадут вам шанс сдать свое предложение. Ну и это соответственно по правилам этикета, чтобы было все корректно и понятно. Не уваливайтесь, вы информацию сразу. Социальные сети, но ну, основные они есть ВКонтакте, Facebook, Google+, Мой мир однокладники. В Одноклассе сейчас, я как понял, там уже все забито и компании, и дистрибьюторами там уже как, как поле деятельности немного занято, поэтому можно переходить ВКонтакте. Там, как по моей деятельности, я смотрел, что там не так много еще те, которые приглашают через ВКонтакте, тем более меньше еще на новых Facebook и Google+. То есть можно использовать все сразу, естественно, чем больше будет действовать и использовать источников входа, тем больше будет результатов. И используйте группы. Это как пример. Создайте группу или публичную страницу. То есть максимально наполните информацией, создайте специально действий, раскручивайте группу, взаимодействуйте с популярными группами, автоматизируйте работу с помощью там, программы WKB для ВКонтакте. То есть, там, можно по 40 человек в день приглашать в группу, как-то там отправлять массово всем сообщения, Ну, естественно, нужно все делать аккуратно и более корректно. Видеомаркетинг – это создание и поиск видео для посвященных компаний, создание мотивационных для обучающих видео, загрузка видео на свои каналы соцсети и видео в Можно использовать программу FESCAPTURE – это запись видео роликов с экрана, то есть вы можете что-то рассказывать, какую-то презентацию показывать и как комментировать звуком, словами. Также программа Camtasia Studio тоже в этом хорошо работает. И вы можете чужие видеоролики скачивать с Ютуба и уже забрать на свои каналы. То есть тем самым вы и продвигаете компанию, и продвигаете свой как личный бренд, и как свои источники входа, Потому что Тем Потому чем больше вы используете все эти мелочи складывают в один большой результат. Ну, видеосервисы тут перечислены списком, можете на них загружать и как бы расширять свои источники входа. Форумы тоже хорошо работают, там есть поиск целевой аудитории, по интересам каким-то, как там, разные бывают, охоты, рыбалки, сами понимаете, там, фитнес, здоровое питание, женские форумы очень много. Я очень много на женских форумах оставлял рекламу, и платные, и бесплатные, то есть на каких-то женских порталах баннеры оставлял, и с этого тоже хороший трафик шел. Там цены бывают очень низкие, бывают большие, надо смотреть по уже по ценникам, у них есть раздел реклама обычно на всех сайтах порталах, или спрашивать напрямую через контакты. Э, так. Надо создать заманчивое приложение, мы уже ну, обсуждали это до этого, то есть продающий текст создавать какие-то копирайтинг, и, и здесь из спама, потому что просто удалять, будет вас удалять, блокировать, и в принципе ничего хорошего не выйдет. То есть вы должны нужно раздел помещать, и более подходящее, как-то все обыгрывать, чтобы это не казалось как спам. И поместить ссылку в ссылку подпись с каким-то там побуждением и действием. Задитесь сюда, посмотрите это. Ну, я думаю, вы поняли. Так, автоматизируйте дополнение болей с помощью форум -пиллеров. Для Google Chrome есть такое предложение, как дополнение. Например, вы регистрируетесь на форуме, и чтобы вам заново не убивать по 100 раз, вам можно сменить это предложение, и оно, оно будет заполнять автоматические формы, Прощает, автоматизирует работы. Я сам самого начала создавал где-то по 30-40 сообщений в форумах по подходящих ветках, то есть там ветки, там, личные какие-то сообщения, там выводское объявлений бывают такие разделы, ну или близкие по тематике, примерно, где там советуют какие-то средства для похудения, и там ты, ну, вы говорите, что вот это помогает, заходите, смотрите. Доски объявлений, такой список небольшой, но ну, конечно, намного больше. Это такой общий список, чтобы вы понимали, что, как они выглядят, и как вы можете потом использовать их после того, как закончится презентация. И мессенджеры, это тоже они хорошо работают. Я использовал mail-агент. Mail-агент, там есть выборка, возможность выборки по критериям, как целую аудиторию подбирать по возрасту, городу, полу и уже можете отправлять сначала на предсообщение такое, то есть чтобы человек заинтересовался, потом уже когда он добавляет контакты, вы можете уже переходите к общению и скидываете какие-то там дальнейшие данные, информацию. Skype, соответственно, и ICQ, но ICQ уже шло давно куда-то, но Skype еще очень отлично работает, и даже какие-то методики определенные по работе Skype там, по сбору контактов и так далее, там есть какой-то скайп-комбайнер. Ну, поверхностно интересовался этим, но никогда скайп не использовал при приглашениях личных. Ну, логин хорошо работает. И создание сайта, как это такое дело, и если вы хотите именно сделать это действительно, то лучше не откладывать, как бы и действовать. Ну, когда я начинал, только я, наверное, где-то через полмесяца решил создать сайт, и где-то два месяца, ну, в общем, два месяца вышло мне, чтобы я полностью уже его как э, запустил в сеть, чтобы он кто то мне как-то давал, чтобы приносил. Но ну, это тоже как комплексное очень такое действие, что очень много надо информации, знаний получать. Но вообще информация вся эта, находится в ответном доступе в интернете. Также есть конструктор сайтов, типа Юми. .ru, .ru, redham.ru, и как бы можете посмотреть их и выбрать, какой вам больше подходит. Но я создавал сайт сам по книге э, на движке WordPress. Есть материал к первой презентации, к первому вебинару, где есть в, этом, в архиве все эти информации, все книги. То есть по ним я делал, пошагово спокойно, и у меня все получилось. И контекстная реклама хорошо работает. Если у вас есть, например, уже какая-то страница или сайт, и, которую вы можете давать в портацию. Контекстная реклама ну, это вот та реклама, которую вы при запросе в поисковую систему вводите какой-то запрос. И первые, вот, три, первые три ссылки это вот контекстная реклама. То есть люди платят за клики по ней. Также контекстная реклама там отвечает внизу под выдачей справа от выдачи. И ну, вы сможете при желании все это узнать спокойно в, в Ютубе есть много инструкций, создавать контекстную рекламу и так далее. То есть, главное желание, и ничего сложного в этом нет. И, хочу понять, что нужно действовать без спама, потому что аккаунты спамеров их э, терминируют и удаляют. То есть, например, внизу рекламной страницы вашей есть ссылка, которая э, сигнализирует о спаме в администрации к СМИ-Будике, и уже они принимают... Меры О, сначала предупреждают, потом уже могут сдалить ваш аккаунт. Это нужно, нужно действовать аккуратно, как бы, ну и более корректно. Также можно обходить спам-фильтры. Например, в Одноклассниках там спам-фильтры стоят в моем, в моем мире. В домен дикие стоят фильтры. Например, вы скидываете ссылку, она не проходит или помещается как опасная. Вы можете сокращать ссылки с помощью google. Ну, google это google сервис service.com. В этом сервисе можно во втором, можно дописывать свой хвостик, то есть ком и дальше уже слэш, и дальше ваш уже какой-то набор символов или букв, или ваше какой-то слово, ну, то есть по желанию. Или использовать докс.гул.com, то есть хранить инструкции, все там в текстовых инструкция. Или можете, как я уже до этого говорил, создать какую-то группу, или даже сайт, и уже давать ссылки на свой сайт, на свою группу. И, напоследок, скажу цитата. Мастерство приходит только с практикой и не может появляться лишь в виде чтения инструкций. То есть, нужна практика, действие. Без того что информация без действия ничего не стоит, в принципе, изначально. Даже если вы будете каким-то значительным суперэкономистом, как школьный учителя знаете, ну они не являются миллионерами по сути, хотя у них очень много знаний по деньгам и всем прочему. И ссылка на архив, там будет презентация к этому, к этому вебинару, также будут дополнительные предыдущие пункты, где тоже много полезной информации. И хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня. Было приятно для вас вещать. Спасибо, что пришли. До скорых встреч. Всего наилучшего.